Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс. О самых свежих новостях студенчества расскажу вам я, Елизавета Евтифеева. Итак, сегодня в выпуске. Красота спасет мир. В КФУ состоялся конкурс красоты и грации «Мисс кфу 2017 И снова открытие. В высшей школе ИТИСКФУ появилась новая лаборатория. Медицинские учреждения Казанского федерального переживают глобальные изменения. Именно с ними ректор Казанского университета Ильшат Гафуров познакомил прессу Татарстана, продемонстрировав журналистам основные этапы капитального ремонта объектов университетской клиники Казань и бывшего военного госпиталя. Наша съемочная группа вновь оказалась в самом центре событий и убедилась в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Смотрим! Переодевается в одежду. Можно показать, как вы видите. Есть ли это возможность? Есть. Тут можно сравнить. И процесс стройки. Да. Здесь будут научные, учебные лаборатории, необходимые для специалистов. В высшей школе ИТИСКФУ появилась новая лаборатория Акбарс цифровые технологии. Что это за лаборатория и как она будет работать, узнаешь в нашем сюжете. В Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ 3 марта состоялась церемония открытия новой лаборатории цифровых технологий. С приветственным словом выступил проректор КФУ Дмитрий Таюрский. Лаборатория цифровых технологий именно в той области, которая сегодня и финансово емко, и затрагивает интересы ну, практически всего населения. И что самое главное, она очень интересна для разработок. В рамках данной лаборатории студенты будут практиковаться в области цифрового маркетинга, разработки приложений, экспертных систем и технологического предпринимательства. Также и руководству Акбарсбанка интересны проекты для инвестиций. Было сказано, что ничто не стоит на месте, все изменяется. Мы должны за этими изменениями бежать, для того, чтобы не оставать и область информационных технологий, область цифровых технологий, область финтехнологий. Они находятся на сегодняшний день это то, что находится рядом с нами, точнее, либо догоняет, либо находится уже перед ним уже к нас. Приоритетные разработки в лаборатории – это банковская деятельность, приложения для бизнеса, страхование, транспортные услуги и многие другие. О пользе такого сотрудничества с Казанским федеральным университетом рассказал директор высшей школы ИТИСКФУ Айрат Хасьянов. Приведение наших образовательных программ в соответствии с тем, что ожидает крупнейший в Татарстане банк для трудоустройства наших будущих выпускников именно в Финтехе. Это, во-вторых, разработки исследования в тех направлениях, которые сейчас актуальны для Акбарсбанка. В-третьих, мы надеемся на коммерциализацию студенческих проектов, их стартапов, как в решениях самого банка, так и, может быть, в том, что банк будет инвестировать. После церемонии открытия лаборатории студенты прослушали лекцию "Тренды в финтех-индустрии". Теперь идеи инновационного стартапа в этой области можно презентовать в новой лаборатории. Добро пожаловать в инновационную лабораторию Акбас цифровые технологии. Анастасия Иванова, Роман Самарин, В КФУ состоялся конкурс красоты и грации «Мисс КФУ-2017», на котором выбрали самую красивую, умную и талантливую студентку «Альма Матер». Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. 3 марта в Казанском федеральном университете определили самую талантливую, грациозную и, конечно же, красивую студентку «Альма Матер», которая завоевала титул «Мисс КФУ-2017». КФУ 2017 – это первый подобный конкурс, который был организован Департаментом по молодежной политике совместно со студенческим клубом КФУ, Ассоциацией студентов деревни Универсиады, а с организатором выступила общественная организация «Мисс Татарстан». В конкурсе участвовали не только студентки из России, но и из Китая, Узбекистана и Камеруна. За титул «Мисс КФУ» в этот вечер поборолись 16 финалистов, которые прошли очный тур конкурса. В первом же этапе конкурса зрителям и членам жюри удалось поближе познакомиться с участницами, ведь были показаны видеоролики об участницах, где они рассказали о себе, своих успехах и планах на ближайшее будущее. Вторым этапом стал творческий номер. Девушки продемонстрировали свои таланты, студентки из-за рубежа познакомились со своей культурой, переместив на пару минут зрителей свою страну. Между этапами конкурса на сцене выступали лучшие творческие коллективы университета. Гости, зрители и группы поддержки принимали активное участие в различных интерактивах от ведущих, которые также разыгрывали приятные сюрпризы от спонсоров. На церемонию оглашения результатов участницы вышли в прекрасных свадебных платьях, о котором уж точно мечтала каждая девушка в зале. Без внимания в этот вечер не осталась ни одна финалистка. Огромное количество подарков подготовили спонсоры проекта. Обладательницей титула МИСКФУ-2017 стала Полина Горюнова студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Корону победительница вручила председатель жюри Изольда Сахарова и проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Рест выйти из было очень сложно, потому что времени на подготовку было очень мало, и мы каждый день ходили на каблуках. У меня дико болят ноги, потому что сейчас мы стояли просто на протяжении двух часов на каблуках. Это очень сложно, тем более после нескольких дней подготовок постоянных. На протяжении восьми часов в день примерно занимались, готовились с девочками из студии Татарстана. Очень сложно и очень неожиданно. Эмоции впечатляют. Нет, у меня был уже опыт на конкурсе «Мисс Татарстан», поэтому мне было легче намного, потому что я через все это уже проходила, и, но эмоции, как всегда, переполняют. Все это очень неожиданно. Стоит отметить, что победительница конкурса получила не только массу подарков от спонсоров, то и попала в финал конкурса «Мисс Татарстан-2017» без участия в отборочном этапе. Диана Шилова, Леонар Влетьяров, Универньюз. Наконец-то мы дождались пробуждения природы и дыхания весны. Хотя солнце уже одаривает всех теплыми лучами, в лесах еще лежит снежный ковер. Поиграть напоследок в снежки и попрощаться с зимой студенты отправились на поезд здоровья в Зеленодольский лес. О солнце и дне чудесном расскажет Анастасия Иванова.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 Вокруг и здесь снег, поэтому очень понравится. И кататься я очень хочу научить, но просто мне тяжело. У нас там снега мало, поэтому большинство нас не умеет кататься».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 Ну что на сегодня это все. Весеннего вам настроения. Еще увидимся. Пока-пока.